Да, спасибо большое. Всем участникам добрый вечер. Прежде всего, небольшое объявление касается пчеловода Украины. Пожалуйста, кто серьезно занимается украинской степной породой, дайте о себе знать в комментариях под последним роликом. Я сегодняшнее сделал размещу на канале. И, пожалуйста, отзовитесь, просят пчеловоды, обратили внимание на эту породу и хотят либо сотрудничать, либо получить хороший материал, селекционный, потому что очень много таких вот, и не, не порода, а какие-то понты коммерческие, лишь бы продать. Поэтому, чтобы мне было стыдно тому, кто продает, и не обидно тому, кто покупает. Пожалуйста, Общайтесь в комментариях на канале. О чем я хотел сегодня поговорить. Заходим в зиму, заканчивается осень. И вспомнили о нас погодные качели. Первая декада ноября была щадящая такая по температурному режиму. Днем небольшой плюс. Днем хороший плюс, я показывал ролики, даже облетались. Затем вторая декада ноября, ночью, минус 5, минус 8, минус 12, минус 15, вся неделя. С сегодняшнего дня помягшило, третья декада, вот выходные будет, плюсовая температура, третья декада снова заходит на ночные минуса до 10 и выходные ноябрь заканчиваются плюсовой, хорошей причем плюсовой температурой, где-то там больше десяти. Больше К чему я все веду? Очень многие пчеловоды обратили внимание на изоляцию маток. Понятно, не буду сейчас говорить о достоинствах, потому что каждый из этой темы для себя что-то взял. Кто-то для борьбы с крещом, кто-то для какого-то увеличения выхода товара, борьба с роением, ну и так далее. Но забывают об одной особенности изолированных маток. Когда их выпускаешь после изоляции на свободное перемещение, у них включается очень высокая активность, причем неудержимая. И возвращаю, вернусь, к своим истокам начала изоляции маток, то есть книга творческое пчеловодство, когда я только начал обращать внимание на изменения климатических каких-то погодных условий среди зимы стали появляться окна оттепели. нужно было, ну понятно, что активность маток появлялся расплод. Затем холода возвращались, причем холода возвращались не просто кратковременные, а возвращалась зима на месяц-полтора, настоящая, 20 минус и даже больше. Расплод, наличие расплода при таких погодных аномариях, конечно же, крайне нежелательно. 10, стаж был 10 лет с небольшим, хотелось как можно быстрее увеличить количество. Ну, понятно, это все это проходили, кто-то сейчас проходит. Бери больше, бросай дальше. Медовое направление, как можно быстрее. На парусах этого количественного синдрома мы увеличиваем пасеки. Но шаг вперед, два назад. В зиму пошло определенное количество семей. Затем среди зимы вот эти вот капканы в виде оттепелей, расплод к весне начинается послабление семей где-то отошли снова сбрасывающих по две в одну и начинаем наращивать количество по новой и вот сейчас тогда я единственную цель преследовал изоляции именно избавиться от зимнего расплода потому что небольшая активность в середине января, способствовало началу яйцекладки. О борьбе с клещом, о каких-то достоинствах, борьба с влиянием или увеличение выхода товара у меня просто на то время не хватило ума и сообразительности. Никакой Анны Маврицовой я не слышал, ни Эльдипы Майер Майер. Это уже спустя годы, когда я познакомился с Хмарой в 2005 году. Био, ученым-биологом, вот тогда уже пошло усовершенствование технологии и расширенные возможности. И вот сейчас пчеловоды, изолируя маток осень. Выступал я как-то с лекцией, тоже лет 10 назад, в одном коллективе, частенько вспоминаю эту, эту беседу. Ну, выступил, рассказал про изоляцию, послушали как сказку, и на этом закончилось. Следом выступает авторитетный местный зоотехник. И говорит так, человоды, два золотых правила. Кто забыл, записываем. Первое. Как можно дольше выращиваем осенний расплод. Стимулируем, меняем маток на молодых. И как можно дольше создаем условия для воспитания то есть выкармливание личинок в осеннем расплоде. И золотое правило номер два. Февраль месяц. Начинаем активно стимулировать семьи, пускай просыпаются матки, пчелы, для того, чтобы нарастить как можно больше пчел к первым товарным видоносам. Ну, сейчас, спасибо климатическим аномалиям, уже не нужно стимулировать не осеннюю подкормку, то есть воспитание расплода не весеннюю, зимнюю ранневесеннюю, пчеловоды уже поняли, что это лишнее. Мало того, уже не знают, что с этим делать, явлением, с этой стимуляцией природной. Осенний расплод, особенно осенний расплод, кроме как, я его назвал, конвейер самосъедания и наращивания клеща, истощения Зимующих пчел в зиму ничего абсолютно не дает. Поэтому из сторонников изоляции в большинстве своем пчеловоды, я вот так общаюсь, занимаются кратковременной изоляцией, именно осенней. На 2-3 месяца уходят от расплода этого осеннего ненужного, удачно обрабатывают клеща, потому что, понятно, нет расплода, есть возможность хорошо с ним побороться и избавить зимующую семью от паразита, от износа этим ворова. Но не тут-то было и не всегда. Снова из года в год и в этом году появляются жалобы на то, что матки выпустили, выпустили рано, по всей видимости, попадает под эти качели, возвратное тепло, и снова начинает, начинается активность. Хотя те пчеловоды, которые уже ну, не раз, по всей видимости, на эти грабли наступили, тянут до последних устойчивых холодов. Не спешите, не спешите выпускать маток так рано. Как только первая холода, все, либо, либо в силу занятости пчеловоды выходного дня, или я не знаю по какой причине вот эта спешка, старается выпустить маток. Конечно, как результат, матки включают активность, тепло осени задержалось, и на выходе картина. Во-первых, расп... Во клещ, который остался, он тоже не упустит возможность как-то проявить эту активность по увеличению своей, своего количества. Плюс износ пчел, потому что выкармливают расплод. Я уже не говорю о том, что и корма придется снова пополнять. Каким образом пополнять корма в ноябре месяце, это проблема. Конечно, уже о закормке с сахаром речь не стоит. А если еще и запасы небольшие. Возвращаются все к лепешкам, к дотациям. Как вот, и причем есть такие сигналы. Я говорю, ну неужели так мало осталось корма? Ну не знаю, до Нового года может хватит. А причина? Выпустим маток с клеточек, они как включили активность и две недели, ну просто от бруска до бруска расплод. Поэтому это беда. Не спешите выпускать. Очень простая процедура выпуска маток осенью. Тем более клеточки можно использовать притивно, не обязательно такие вот стационарные, раз уж вы не наберете смелости изолировать и держать до самой весны маток. Значит, пожалуйста, выпускайте осенью, но к устойчивым холодам. Или если уже возвратное тепло... Возможно, в перспективе, вот видите, по прогнозу, может вернуться, значит охлаждайте, хотя бы охлаждайте гнездо. Пускай матка, если захватит какую-то центральную одну рамку, то это будет небольшое количество. Не будет такого расхода кормов большого и износа пчелы по выкармливанию этого ненужного расплода поздней осени. А вообще старайтесь попробовать хотя бы небольшое количество семей перезимовать до весны. Не нужен он и февральский расплод, потому что включение активности, в том числе включит и активность выращивания расплода, и то есть клеща. И вернусь к прошлому зелла по воротозу. Почему в прошлом году такая была такой контраст. Вот в прошлом году заключенность была просто ужасная. И в этом году меньше. Потому что в прошлом году я маток выпустил. Активность была, я не знаю, наверное, середины февраля. Потому что в конце февраля у меня уже облетелись хорошо. И в первых числах марта я выпустил маток. И в середине апреля, помню ролик, я уже докладывал и показывал семьи. Ну, вроде как середина мая. Конечно, и клещ, который был, плюс дикая природа что-то подбросила, перезаражение где-то от каких-то семей, возможно, неблагополучных. И на выходе к середине лета мы получили ужасающую картину. Уже там, где случайно разрываешь печатный расплод трутовый, и сам коварова уже дает о себе знать. Это же несмотря на то, что я безрасплодно в безрасплодном состоянии обработал весной, сразу после очистительного блета строительные рамки, и тем не менее заключенность была ну в моем понятии. Для кого-то это вообще, может быть, на фоне красных дни, красного днища, это такая зерно, ну, щадящая картина. Ну, для меня непривычно. Если в конце августа, после лета, я всегда... Обнаруживаю в семьях полпроцента, один процент заключенности и того сбиваю, потому что расплодов уже нет. Ну а здесь вот такая была картина. И грешу я именно на раннее начало выращивания расплода. Там пошел соответственно, с высокой активностью размножаться и ворова. А в этом году, в том году, в начале апреля, в этом году, то начале, вернее, марта, в начале марта я маток выпустил с изолятора. В этом году на месяц позже. Абсолютно другая картина. Ну и, соответственно, вот в основном позже на целый месяц была активность. И, соответственно, возможно, это как-то и сработало. По, меньшему, по меньшей заключенности. И особенно обратить внимание те, кто раз в такая вот такая картина по прошлому году от раннего развития, от ранней активности явилась причиной запрещенности большой, значит, обратить внимание тем, кто занимается сверхранними, сверхранней активностью по наращиванию силы первым медоносом. Есть регионы, где ну, такая необходимость стоит. Добрый вечер всем, Владимир Григорьевич. В этом году Правда, каюсь, не проверял на осыпь, но смотрел ролик Буржуй Жмайлова. Значит, он обрабатывает масло эфирными маслами. Он обрабатывал эфирным маслом. Я брал масло полыни, эфирное масло полыни, вот. Проливал сверху по брускам, ну, вроде бы как эффект должен быть хороший. Правда, не проверял, но безрасслобный период тоже. Я к чему вопрос-то, как Вы на это смотрите? Я так понял, на эфирные масла. Если да, то только слышу. Всегда обращайтесь по каким-то технологиям, по способу обработки, по лекарственным препаратам. Я могу, в крайнем случае, единственное чем быть полезен, это сослаться на кого-то, дать координаты, кто этим занимается. Я в вопросе обработки пчел от клеща занимаюсь только единственным лекарственным препаратом. Щавелевая кислота, водный раствор 2%, ну, может быть, там 2,5 использую. И основная основной успех. От обработки благодаря тому, что я семьи, то есть клеща выгоняю на взрослую пчелу и эту всю процедуру провожу в безрасплодной ситуации. Поэтому акорецит быстрого действия может быть применен любой, если и в том числе и эфирные масла, масло. Если, конечно же, есть необходимость или возникла необходимость. Раньше начать обработку при наличии печатного расплода, значит здесь препараты длительного действия. И сейчас я слышал уже о существовании полосок, излучающих не сразу, не быстрого действия, как это наблюдается при обработке щалевой кислотой или аметразом. Пролил и все. Препарат контактного действия, там где-то сутки-двое, Эффективность и на этом заканчивается. Препарат длительного действия срабатывает недели. Ну и эффективный он, конечно же, вот в, этих, в эти периоды при наличии печатного расплода. Не могу ничего сказать. Даже, ну, слышал, правда, слышал. Пользуются, применяют. Я не силен в этих всех маслах. Защаиваю кислоту, могу рассказать все, что вас интересует. Водный раствор и самое главное, какая позиция, и вы все знаете прекрасно и постоянно делаем на этом акцент. Выгнать клеща на взрослую пчелу, а затем будем его расстреливать, хоть через оптический прицел, хоть через лазерный. Так что спрашивайте у тех, кто уже имеет хорошую практику по этим процедурам, потому что нужно работать, не раскачиваться некогда. Сезон, работа у нас сезонная, значит, раз что-то приглянулось, пробуем на небольшом количестве, а затем всю пасеку. Потому что очень часто мы ловим себя на, на этой спешке. Я в последней книге назвал его Сезон э, Как же его хотел быстро Синдром реванша что это еще такое синдром реванша это то что мы какую-то новацию сразу стараемся на всей пасеке не не зная конечного результата да я просто помню наш ну, когда зело разговаривали вы говорите после обработки осталась вся кислота раствор и то ли в раковну вылили то ли что там и что-то где-то, короче, отчистилось. То ли ложки, то ли вилки. Но смысл в чем, что лишний раз пчел обрабатывать щавелью кислотой. Я обработал щавелькой, охлажденным раствором. Ну, все как, как по вашей методике. Вот. А потом решил все-таки, ну, как бы на верочку э, лишний раз, но это уже не с дым-пушки выстрел, не а Это как бы такой щадящий момент, э, экологически чистый. То есть я взял эфирным маслом и пролил по по моему Ладно, сейчас не буду под доозером умничать в общем пролил э семьи по брускам на рамках э эфирным маслом именно как контрольный выстрел в таком режиме пытаюсь уйти от аметразов, от э, всех вот этих вот э, флувалинат, флометрин, все-все, что накапливается в воске, в меду, все пытаюсь, стараюсь, пытаюсь убрать. Не то, что стараюсь, пытаюсь, я от этого ушел. То есть я с прошлого года э, ничего этого не пользуюсь, ни пластины, ни э, проливы э, какими-то аметразами, флувалинаты, флу, флувалетрины ничего не использую, только щавелька, и так как лишний раз пролив щавелькой как бы вреден, то я стал проливать по брускам рамок эфирными маслами. Стараться даже казалось бы органическая процедура обработки семей щавелевой кислотой, молочной, щавелевой, муравьиной, но ну, щавелево средняя по эффективности. Но все равно Любой акарицид, мы постоянно об этом говорим, любой акарицид является инсектицидом автоматически. Пускай он не так, не так губительно действует на саму пчелу, на самого хозяина, больше поражает паразита. Но все равно это где-то там в глубине физиологии этот негатив накапливается. И может сказаться для зимовки, при зимовке. Мало ли как еще была физиология, зимующих пчел потрепано, там обработка, там переработка сахара, там неполноценная корма для выкармливания расплода или этот расплод, из которого зимующая пчела стала, тоже был недокормленный, поэтому желательно, конечно же, обработки от клеща свести к минимуму, максимально эффективные должны они быть и с минимальным, с с минимальным количеством. А это, конечно же, снова возвращаемся к безрасплодному периоду. Это должен быть безрасплодный период. И щавлю кислоту я не случайно привел пример, вот этот случай, когда, ну просто, органика, органика, щавлю кислота в природе встречается, все хорошо, а затем оставшую раствора вылил на ржавчину, в раковину, и я просто ужаснулся. Ну я представляю, как это на это насекомое, манюсенькое, на пчелу, вот так вот полить ее. И удивляюсь, я думаю, ну же, полили чайки кислотой, вроде как ничего. Она сразу, вся в улочке, в, э, в глубину, где-то там, ну, утонула пчела. Конечно, щипает, кусает, конечно же, и клещу это не повидло, у сыпается теряет свои возможности удержаться на пчелах. Но не забываем, что это любой клещ воров, переходя с Апис ирана на Апис Мерифера, это уже старая, давно уже заерзанная философия, и Аксиома, скопировал полностью антагенез медоносной пчелы. Все, что вредно для клеща, вредно и для насекомого. И пчеловоды очень часто, вот так вот я слышу в ловят себя на той мысли, кто больше приносит вреда зимующим пчелам. Клещ-воро или вот этими вот многократными разнообразными обработками сам пчеловод. Так что единственное спасение, я же говорю, еще раз напоминаю, это безрасплодный период. И не буду я делать акцент именно на изоляции маток. Ради Бога, можно создать безрасплодные периоды с помощью формирования отводков. Разорвать семья и разорвать просто два вида расплода. Печатный и открытый. Все. И обрабатываем препаратом быстрого действия. Мы об этом постоянно говорим и не буду повторяться. Так что все, что работает с минимальным применением его, с минимальной кратностью должно работать. И с минимальным вредом для самих пчел Владимир Горыч, вам огромнейшее спасибо. Я, если вы, может, помните, нет, я в прошлом году, осенью, уже так, на, на последних, так сказать, <сёк> перед тем, как собирать э, гнездо, э, закупил изоляторы на всю пасеку, всех маток абсолютно изолировал, всех а ну, вот именно всех. Я не выбирал, те будут без изолятора, те всю пасеку заизолировал и остался очень доволен. Потому что я как-то Давич говорил, тоже назела, что я, не знаю, изоляторов сам думал, пытался, продумывал, значит, я маток сажал в верхний корпус на мед. Ну, у меня рутовская система, два корпуса, значит, внизу выходил расплод, а вверху полномедные рамки. Я матку сажал на полномедные рамки, где нет ей нигде сеять а в нижнем корпусе выходил расплод. Когда внизу вышел весь расплод, ну и какие-то венцы там сверху по бокам, сзади в смысле. Вот. Потом я меняю местами корпуса. Матка на полнометных рамках а через решетку и холстик пленочный сзади немножко отворот оставлял, чтобы сверху пчелы забирали, если нужно, подъедали, подносили в гнездо. То есть, ну пока осень, медок который остался в, в сотах ну и по сути обсушивали вот таким методом я пытался от этого распада уйти а, ну потом когда узнал о вас и о методике изолирования маток я просто был конечно в восторге все, в прошлом году осенью я изолировал всю пасеку и остался на сегодняшний доволен. Все, сейчас у меня матки все в изоляторах, вся пасека в изоляторах. Хмары, полноформатные рамки, полномедные, загруженные возле изолятора. В общем, вам, конечно, спасибо огромнейшее уважение, здоровья вам. спасибо вам на добром слове дальнейших успехов не останавливайтесь на достигнутом вот насчет вашей кстати ваших первых шагов и уже логика видите присутствовала и не и у многих пчеловодов как-то одну как-то куда-то дети эту матку чтобы она не сеяла и клеща обработать и король расход кормов минимальный через разделительную решетку загоняли матку в нижний корпус на вощину, на рамки с вощиной, на полномедные рамки, от полурамки. В общем, ну по-разному пчеловоды, особенно большие пасеки. конечно же, и даже после того, как узнали о существовании технологии изоляции маток, возможно, большие пасеки. долго искать матку, а сам саму сущность чтобы сохранить, то есть уйти от расплода, не дать матке сеять, ну, прибегали к таким, таким механизмам. То загоняли на вощину вниз матку, то на медовая корма, ну, как-то срабатывала, возможно, в какой-то степени. Но все равно основной камень преткновения – это поиск матки. Ну, даже если ее нужно поместить, или медовый корпус, или же на вощину, допустим, вниз, я думаю, все равно без поиска матки не обойдется, раз ее нужно изолировать, нужно видеть, где она и как. Поэтому мечная матка, изолированное гнездо, никаких я не вижу проблем. Тот, кто попробует, увидит эффективность, для него изоляция маток будет, это просто так, прогулка по пасеке, на фоне тех достоинств. И на фоне тех негативов, которые несут в себе эти осенние расплоды, запрещенность, потеря семей, ослабление. Так что все работает, обращают все больше внимания на это. Никаких тут авторских, ни, никому я его не припулисовываю эту тему. Все, мы работаем. Оно дает положительный результат, эта изоляция. И дай Бог всем пионерам, тем, кто не дрогнул свое время, Рискнул, попробовал и дал, дал ей жизнь этой теме. Кстати, насчет поиска маток, хочу сказать свое наблюдение. В этом году брал пакеты, 10 пакетов брал в кривом ргу. Вот. Что заметил, те матки, которые были в этих пчелопакетах, они все с ополитками. Так вот э, маркер на матках подтирается, где-то немножко теряется, вплоть до того, что теряется до окантовки. То есть, ну, если искать э, метку, то матку найти будет сложно. Если не подтерлось, то да, быстрее. Если подтерлась, то дольше. Нам на, на порядок дольше. Так вот те матки, которые с они как как светофорб, как светодиод так маячит с рамки вот она вот я к чему ну может кому-то будет полезно интересно то есть я для себя решил я буду с следующего сезона с 22 года все матки у меня будут с политками это намного ускоряет процесс поиска матки а это для тех, кто занимается изолированием. Это залог успеха. Но это настолько сокращает время. Те, кто искал, кто уже занимался изоляцией или просто поиском маток там в любительском варианте, да, там кто не, не удовлетворился <coughs> за а вот хочет в глазки матки взглянуть, то те знают, сколько времени занимает поиск матки. Так вот, когда матка с ополиткой, ну, в разы быстрее находится. Так, спасибо, коллега, за активность. Так, ребята, подключаемся. Кто еще имеет какую тему, какие вопросы, а то мы вдвоем уже полчаса разговариваем на ЗЭЛе. Добрый вечер, Михаил, Рязанская область. В предстоящей погодной качели повышение температуры, там, посмотрел, у нас до плюс шести будет. При необходимости и при, как говорится, можно обрабатывать пчелочью великой или уже не стоит? Вообще-то я вам скажу, позднее осенние, когда уже перед холодами или возврат тепла, но это не тот возврат тепла, когда вмешаться, вмешиваться серьезно в обработку. Я не думаю, что даст, оно какой даст какой-то эффект. Все равно вы основной, основные процессы, основную процедуру вы провели по обработке. Ну какой-то там вы... Может, процент абсолютно небольшой оставшийся уничтожить. А бывает очень часто, когда пчелы, ну, если дым пушка еще может быть водными водной щавлю кислотой. Не знаю, как это выглядит по амитразу а вот водная щавлю кислота вот в этот период есть... Есть нарекания. С чем это связано, не знаю. но либо она намокает и обрывается на холодное днище, застывает пчела. Но есть отход. Вот по этим возвратам тепла, вот пчеловоду вот что-то приснилось, там, он решил раз возврат тепла, а вдруг там, а тут сосед жалуется на заключенность. Ну и, соответственно, начинаем и мы включать панику. И вот эти вот лишние обработки, перед этим мы говорили, свести... До минимума свести. Вы уже основную, основную работу провели по борьбе с клещом. Пускай там какой-то процент, может, и остался в заклещенности, вы его собьете весной. Но сохраните по максимуму физиологию зимующей пчелы. Потому что в неактивный период, если будет подрыв чего-то, каких-то там процессов, или загнать отраву в гемолимфу, а это все скажется затем на самой зимовке, на воспитание расплода. Поэтому лучше я приводил примеры, как в природе есть ворова, но нет воротоза. Зимует без проблем, с клещом он там есть, но он не представляет опасности для существования насекомых в природе пчел как вида, как такового. Есть он там какой-то, но у нас же... Ж... Политика другая. Мы стараемся добить его до последнего, чтобы уже если спать, так спать спокойно до весны. А как будет спать пчела, весной увидим. Но бывает так, что картина не особо радостная. Поэтому я вообще-то не сторонник вот этих дополнительных обработок при возврате тепла осеннего под зиму. Ну, я вас понял. Он больше здесь, кого муть, мутят пчеловоды с южных регионов, <coughs> той же России, которые умудряются обрабатывать аж в январе и феврале. Вот в чем вся причина моего вопроса. Да, я знаю. Сейчас ролики очень часто можно видеть зарубежные по обработке именно зимних, зимние процедуры обработки. Щавелю кислотой, кстати, щавелю кислотой на сахарном сиропе. Может быть, может быть, дает какой-то эффект. Все спрашивать у всех, кто искренне говорит о положительных результатах. Не просто вот он сделал и где-то обнародовал, сказал. Раз он сказал. У него даже полпасики может легло, но все равно он будет отстаивать, потому что он когда-то сказал, не может же себя выставлять такие рамки дурацкие. Поэтому всегда старайтесь выходить на доверенный источник по этих всех обработках. Да, есть такие обработки среди зимы. В декабре месяце слышал, обрабатывают щавлей кислотой и сахар на, сахар на основе сахарного сиропа. Вот есть у нас практик хороший по щавелевой обработке в этот период. Возможно, Италия, Сергей, если он слушает, пускай что-то скажет по этому вопросу, этих обработок поздних. Там климат, конечно, несколько отличительный от центральных районов европейских. В общем, то, что работает, должно работать. Все, другого, других мнений я не вижу, и стараться вот так, чтобы это было касательно своего региона, потому что примерить на себя где-то абсолютно другую широту, климатическую зону, этот успех, ну, может оказаться совсем не, не с тем результатом. Добрый вечер, канал Владимир Григорович, Такое наблюдение... Семейка как бы сдвинулась в сторону, вот, и оставила матку в изоляторе. Изолятор Косынка, вот, ну, я это сам, это было неделю назад. Посмотрю, как бы они сместились, и как бы с одной стороны касаются изолятора, но клуб сместился ну, как бы к стенке, вот, хотя был изначально по центру. Вот, думаю, ну, все, наверное, матка замерзла, открываю. Как бы достаю изолятор начинаю смотреть ну там пару погибших пчел в матке я там не нашел может быть такое что ее там перестали кормить или еще она ушла как бы вылезла из изолятора пошла за клубом вот. если бы была погибшая я бы ее увидел вот видео изолятора я вам на WhatsApp отсылал ну скорее всего если возможность есть просмотреть гнездо Раз они ушли, или же оно расширенное было у вас по ну, количеству рамок относительно силы семьи, больше, чем положено. Или же матка в том числе вылезла, если, если изолятор косынка, значит, самодельный. Бывают очень часто такие места, где небольшое, даже глазу не так вот, ну не обнаружишь его, сразу поверхностно пробежался и видишь. Затем, когда по бруску, где степлером пробиваешь, видишь как раз это место, где матка вышла. Поэтому смотрите, гляньте в сам клуб, просмотрите его. Раз в изоляторе не значит, она наверняка в самом в самом клубе, почему он и так дружно ушел сразу в сторону. Это, кстати, проблема всех самодельных изоляторов. Обратите на это внимание, и где-то где год назад я делал специальный ролик: когда степлером пробивают. Обращайте внимание на, на длинные концы, Вот когда обрезается изолятор, ну, неважно, это с Хмаринова делается косынка или же с разделительной решетки остаются все равно такие вот слепые концы. Один прикреплен, а другой консоль, в общем получается. И его прибивают степлером планочком. Ну, пчеловод спешит, не обращает внимания, пробил и все. Матка, когда находится в изоляторе, она постоянно по кругу носится, ищет место, где бы вылезти и на соты, проникнуть туда к сотам. Разделительные решетки, отделяющие гнездо от медовых корпусов, бывает по 4,5 размер этих, этих щелей, и то матка туда не идет, потому что ей там делать нечего вверху, она два раза попыталась, три внизу гнездо, ее рабочая территория, и она опускается вниз. В изоляторе, в Бессотовом, хмары, Беленина, неважно какая конструкция, матка постоянно в поиске, как вырваться из этого изолятора. И, конечно же, она, если находит где-то эту щель, мало ли, или хранились изоляторы на солнце, возможно, деформация этих вот каких-то вот щелей, и она выскакивает. Поэтому... Не, не Она не худеет, не потому она выходит, что она похудела и, и проскочила. Вот не сеет же Матки не проходят грудкой, грудкой. Она больше, чем у пчелы. Молодые матки же не выходят с изоляторов. Вообще не, она не сеет, а с изоляторов не выходит. Потому что, я вот повторяю, матка не, брюш, не брюшком не выходит. А именно грудкой. Так что кто сам делает изоляторы, обращайте на эту тонкость внимание, не оставляйте длинных концов, обрезайте так, по, чтобы жесткость хорошая была, потому что выскакивают, да. Владимир Егорович, а как идея понравилась вам, вот, э, изолятор интегрированный в рамку? В догонку вопрос, Владимир Егорович, вот вы будете выпускать маток весной? Вот. Ну, понятно, что, к примеру, там пыльца пошла, да. Или может быть есть еще какие-то критерии? Нет, критерии. Критерии у меня один-единственный. Очистительный облет. Все. Пыльца может пойти не пойти. У меня запас перги хороший. Я оставляю постоянно об этом показываю. Комплектация перговыми рамками семей после очистительного блета и в, начало, в начале активности. То есть, пока раскачается природа, матки, матки только начнут сеять. Пока появятся яйца. Затем появится личинка молодая. Это неделя, минимум пройдет, неделя после чистительного облета. Потому что личинку будет кормить маточным молочком за счет собственного потенциала белка, жирового тела зимующих пчел. Там хоть вагон пускай будет перги. Первой будут кормить старшую личинку, старшую, а маточное молочко не будут поедая пыльцу старшей пчелы вырабатывать маточное молочко, чтобы вы не думали, вот обратили внимание на эту тонкость. Поэтому критерий выпуска маток с изолятора очистительный облет весенний, все. Пускай там возврат... Ну, это, конечно же, не середина февраля, а затем будет. Затяжные холода там на целый месяц. Кстати, в этом году уже попали под такую неприятность. Назела обсуждали. И Польша попала, и южные регионы какие-то, не помню. Но у нас вот ну, так вот где-то плюс-минус неделя-две может быть. Только очистительное блюдо и все. Не жду я пыльцы, потому что пыльца... Пыльца нужна будет и она будет эффективна только тогда, когда появится молодая пчела. Она только ее усваивает благодаря высокой активности фермента протеаза. Старая пчела ни пергу, ни пыльцу не усваивает. У меня была такая идея, ну, просто мысли такие. На Яндексе есть для аллегриков количество пыльцы в воздухе. Вот и какая там пыльца преобладает. Вот есть такая у них там фишка. Вот, И я так думал, что вот если вот как бы начнет пулить, к примеру, орешник там или еще что-то, вот, это уже тоже как бы как повод для выпуска маток. Ну, может быть, променяйтесь к регионам своим, смотрите, как делайте, я постоянно говорю, сделайте разницу, не, не может быть одинаковая картина в этом сезоне, на следующий сезон, вот именно в это время, После очистительного блета картина может быть разная, там плюс-минус. Поэтому собирайте вот все эти сезоны, все нюансы, находите среднеарифметическое и так вот выстраивайте эту, эту вертикаль технологическую у себя. А вот насчет пыльцы вы сказали аллергикам. Вот как-то я вспомню сразу: не удержусь об одной ситуации, так апитерапевтического уклона. Собирали пыльцу с амброзией, она очень обильная, не знаю как где, у нас просто мешками таскают пыльцу в сентябре месяце, именно с амброзией. Ну те, кто занимается пыльцой, собирали, конечно же, почему упустить товар. Так, не знаю, сделка с совестью была возможна, но, тем не менее, не было бы счастья, так и счастье помогу. Женщина одна эту пыльцу принимала, аллергик на амброзию. Причем два случая. Аллергик на амброзию, на пыльцу. Но это когда она попадала через дыхательные пути. Непосредственно вот в легочную систему, альвеолы, там где при газообмене, возможно, пыльцевые вот эти, зерна, попадали в кровь сразу напрямую и вызывала аллергию это, или слизистую оболочку, не знаю, как этот сам процесс происходит, какое, что именно негатив вызывает. Но когда она пыльцу амброзии прыгала вовнутрь, у нее снизилась чувствительность аллергическая к амброзии, то есть пыльце в воздуху. Я спрашивал у биологов, может ли какая-то часть, вот клин клином, может ли произойти такое, что через пищеварительную систему прошла эта пыльца амброзии. Основная отравляющая ее э, часть была уничтожена желудочными соками, там, соляной кислотой и так далее. Но в кров какая-то, конечно, же, в кишечнике всосалась в кровь, но она ослабленная не получилось ли что-то типа иммунизации, вызвали, вот, как ослаблено делают и инъекции вакцины. Ну, как бы там ни было, вот такой случай, причем два случая по, по такому не излечению, а по улучшению состояния здоровья, Аллергика в пыльце через внутренний прием. Добрый вечер. Владимир Егорович, у меня вопрос о организации отводка на маточник. Вы практикуете давать маточник, отводку на пятый день, когда они заложат свои маточники и будет уже печатный маточник у них запечатанный. Если э, организовывать э, таким образом, чтобы печатный расплод был э, у отводка без, э, ну, без яиц, они не, не имеют возможности заложить маточник. К примеру, поднять рамки с расплодом через решетку во второй корпус и через 9 дней на этих запечатанных маточниках организовать отводок и дать им запечатанный маточник. Успех приема будет такой же, ввиду того, что они свой маточник не закладывают? Да, конечно, там, там абсолютно сиротская ситуация. Но изолированная наглухо, от, если вы сверху поставите, я так понял, над основной семьей, то должна быть наглухо закрыто отделение между плодной маткой. Вот плодной маткой оградить. А там, где нет уже никакого маточника и личинок для, для того, ну, провокации, грубо говоря, для вывода тещевой матки Конечно, примут без проблем. Но, извиня, извиняюсь, забыл еще. Почему на, на пятый день не даю? Ускорить ситуацию. Это уже у вас получится, если вы будете давать АШ на девятый день, когда полностью будет весь печатный расплод, и уже свящевые свои маточники и давать затем с другой семьей, семье воспитательницы. Может быть, да, без проблем. Но я почему делал акцент на пятый день? Потому что если оставить семье право свящевого маточника выбора прав, то это будет на 11-12 день, аж выйдет матка только. Плюс 10-15 дней до обгула, до облета. Ну, в общем, где-то выходит аж до месяца, без, без расплодный период, пока матка гуляется. А когда мы ставим на пятый день маточник на выходе, мы добиваемся ускорения. Прием маточника будет потому, что уже есть свой печатный. Я раньше практиковал, давал, чтобы ускорить открытый, на четвертый день открытый маточник. В абсолютно, вот только потянули, безматочная семья только потянула маточники, где-то на второй день открытые, я даю открытый четвертого дня срока семьи воспитательниц. Все, открытый маточник, они допечатают и воспитывают, дают выйти матки как свой. Тоже варианты, может кому-то пригодится. Или на пятый день даю печатный на выходе. Так, я так понял, исчерпали на сегодня информацию. Ну ничего, слегка подразмялись. Так, для того, чтобы освежить что-то в памяти. И голоса не забывали друг друга. Спасибо всем за общение. Готовьте вопросы любые. Замечательные, нестандартные ситуации. Будем обсуждать, потому что именно нестандартные Пчеловодство, нестандартное мышление всегда является вот этим, этим кладезем всех новаций. А пчеловодство, тем более, это непочатый край. Модераторам спасибо за связь. Всего доброго. До свидания.